Наша работа будет связана с тем, что мы будем познавать свою собственную природу, прежде всего, потому что стихийные силы, то из чего собственно всё в этом мире, в том числе и сам человек. Значит, соответственно, мы будем изучать свои микрочасти, самые мельчайшие части, но изучив их, мы с вами обретем очень одну интересную способность. Мы сумеем этот мир который тоже состоит из этих же самых частей, чувствует немножечко иначе. По подобию, по подобию. Принцип симпатической магии здесь сработает. И магия, которая говорит о том, что вещи подобные оставляют между собой незримую, но очень стабильную связь. Значит, соответственно, если в нашем разуме мы отыщем, распознаем, и почувствуем мельчайшие элементы, из которых соткан мир. Те же самые элементы мы найдем в окружающей реальности, мы увидим некие возможности подобия. А увидев некие возможности подобия, мы с вами получим одну очень интересную особенность, собственно говоря, эту особенность и ищут все, кто идут в магию, учиться или так просто познать, это управление реальностью. Научившись управлять стихиями в своем собственном разуме, мы рано или поздно сумеем перенести этот навык на окружающий мир, на окружающую реальность. Но, конечно, только после того, как получим на это право. А что такое право и как оно может образоваться в разуме и сознании? А это, прежде всего, понимание той силы стихийной силы, с которую, которой вы прикоснетесь, с которой вы будете взаимодействовать и возможности, объем их размаха в окружающей реальности. Каждая стихия отвечает за свое. По сути, магия это инструмент и механизм сдерживания, управления, возбуждения и подавления стихий. Если говорить об Потому что вся магия фактически сводится именно к этому. И все магические эффекты, которые здесь называются волшебство, колдовство и, и же с ним, они все основаны именно на этой теоретической и практической базе. Значит, соответственно, если мы с вами не будем отвлекаться на эффекты, а сразу войдем в теорию причины, то наша с вами результативность будет значительно выше. Процесс этот не быстрый, как я вам уже сказала, и вы должны быть к этому готовы. На первом этапе, на первом курсе стихийного факультета мы с вами будем эти стихии познавать, пробуждать их в себе и, конечно же, устранять любой конфликт, который может быть у сознания со стихией. А они есть, даже не сомневайтесь, они есть. Потому что стихии магические, они немножко отличаются от стихийного представительства и представления в ментальном теле стихии в вашем разуме. Да, если вы сейчас так сходу накидаете, что такое стихия для себя, это будет то, что вы вытащите из своего ментала. И я вас уверяю, оно не сто процентов отражает истину. Потому что стихии магии это немножечко другое. Стихии магии это первопотенции. Это первичные энергии, из которых творится всё. Но энергии эти неуправляемые. Значит, соответственно, нужны были механизмы. Механизмы для того, чтобы сдерживать, конкретизировать, трансформировать, каким-то образом виды изменять, те или иные стихийные силы, соединять их между собой, получая совершенно третий эффект. И вот эти инструменты были образованы, сделаны специально и называются они первоосновой. Схема, с которой мы с вами будем работать постоянно на этом публике, вот она сверху. схема Сочетание стихийных сил и трех кругов магических первооснов, с которыми мы с вами будем работать и будем работать очень плотно. На этом этапе мы будем работать пока только со стихиями, лишь изредка прикасаясь к пониманию первооснов. Но чем дальше мы с вами будем углубляться в понимание стихий, тем неизбежно. И очень важно для нас будет понимание и умение управлять первоосновами, потому что эти первоосновы есть не где-то, они есть в вашем разуме. Но для того, как мы дойдем с вами к первоосновам, вам, конечно, понадобятся еще дополнительные навыки. Сейчас на этом курсе, на первом курсе стихийного факультета вам необходимо и достаточно иметь отработанные методики, как то управление базовым состоянием и чистка астрального тела, то есть первый и второй базовый курс. Он есть у всех, так? У присутствующих. При этом чистка астрального тела как навык должен быть вами взят абсолютно, но и, конечно этот навык применен по относительно к самому себе, потому что та чистка, которую мы с вами будем делать на здесь, на стихийном факультете, она несомненно и несоизмеримо глубже, чем обычная чистка, которую вы делали. Поэтому чем лучше вычищено ваше астральное тело к сегодняшнему дню, тем более яростный и сильный эффект вы получите на чистке стихий. Но впоследствии, когда мы с вами подойдем ко второму этапу, ко второму курсу, а именно изучение стихийных пространств, первооснов мы будем касаться уже более плотно. И здесь вам понадобятся навыки не только астрального, но и ментального тела. И я очень надеюсь, что у тех, кого не взят еще пока третий курс работы с ментальным телом, вы его возьмете в течение этого года. Третий курс стихийный как раз и направлен на то, чтобы Перепаковать первооснову в вашем собственном сознании и наполнить их информационно-энергетически немножко иначе, чем они есть сейчас. Сообразно, конечно же, поставленные задачи, а не АБК. И это мы с вами тоже будем изучать. Для этой работы вам нужен будет навык четвертого базового курса, а именно умение работать с линзой кармы ноль, которую вы тоже должны будете освоить. Но время есть, и последовательно вы будете осваивать все с вашими педагогами, которые вам помогут в этом вопросе и объяснят смысл той или иной методики. Сейчас же мы с вами начинаем с простейшего, мы с вами начинаем знакомиться со стихийными силами. Те, кто ставит перед собой задачу найти себя в магии и развить магическое мастерство и магическое искусство, должен помнить о том, что силы, умение знания, их понимания и умение управлять, это альфа и омега любой, любой магической дисциплины. Без этого никуда. Все остальное это химера, это иллюзии. Ибо вся магия строится исключительно на этих энергиях. Да? Если, если магия, значит, нужна энергия, а если энергия, значит, ее нужно откуда-то брать. Мы не можем для магических... Преобразование брать энергию, суррогатную энергию физического мира, мира людей. Она уже измененная, она уже загрязненная, она нам не годится, она нам не подходит. Мы не можем брать энергию, которую э, трансформируют для нас агрегориальные системы. Она тоже уже искаженная, она нам не подходит. Значит, соответ... более того, мы не можем даже взять энергию, которую транслируют боги, потому что она нам тоже не подходит, ибо она тоже... Измененная. Нам нужно взять чистую энергию, нетронутую пока никем, первозданную силу, для того, чтобы эта первозданная сила изменила что-то внутри вашего разума, внутри вас самих, таким образом, чтобы никаких искажений здесь не допускалось. Поэтому нужна именно чистая энергия, чистая стихия. Человек как один из элементов сегодняшнего мира соткан, сформирован из стихийных сил. И энергоструктура человека позволяет нам добраться, докопаться до этих стихийных проявлений в большей степени, чем, скажем так, любое живое существо этого мира, потому что у человека есть чакральная структура, которая заточена на принятие не только энергии внешнего мира, но и принятие энергии в чистом виде энергии стихий. Каким же образом чакральная структура, сформировано и согласовано со стихийными силами. Это мы с вами сейчас и обсудим в на рамках нашей лекции, на рамках нашей вводной части, для того, чтобы мы погрузились в понимание стихийных процессов, которые мы с вами будем в дальнейшем углублять и изучать. Мы должны увидеть, как это все проявлено у нас самих, ибо это не где-то, это в разуме, ибо это не где-то, это в голове во всей вашей энергоструктуре, которую отчасти можно пощупать, увидеть, проецированную на физическом теле, а отчасти нет. Поэтому изучение стихийных сил, конечно же, вам нужно инструмент, инструмент их чувствования. Надо сказать, что именно чувствование является самым основным эффектом и самым основным инструментом для понимания и постижения стихий. И больший успех эффект, и скажем так, более быстрый эффект получат именно те люди, у которых степень чувствования уже развита, потому что вам не предстоит никаких усилий прочувствовать ту или иную стихию и соответственно увидеть разницу между этим самым чувствованием. Но не все люди из присутствующих здесь и вообще имеют природное свойство чувствовать, вообще чувствовать. У да, кого-то уровень чувствования немножечко занижен, Это такова, такова специфика. Но компенсаторную функцию взял на себя разум. Да, в данном случае работает ментал, как, включая инструмент понимания. Поэтому стихийные силы, конечно, прочувствовать тем, у кого второе качество развито в большей степени, чем первое, стихийные силы прочувствовать вам будет достаточно. Трудно, но вы включите другой инструмент, то есть понимание, понимание того, что они за собой несут. Потенция включает в разуме человека какие-то первозданные, очень глубинные, включение, понимание, ощущение, воспоминания.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 возбуждая, например, те или иные застарелые блоки, возбуждая те или иные застарелые болезни, которые обязаны быть проявлены для того, чтобы быть излечены. Ура. Нет, Мыших у меня еще не на одном курсе. Не буду. Не буду. К этому вы тоже должны быть готовы, потому что.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 Да, и понимаете, он неизбежен, его просто нужно пережить, как все переживали в юности пубертах. Да? Вот, вот в данном случае да, оцените это просто как неизбежный, неизбежный эффект трансформации. Но любая трансформация всегда проходит через боль, особенно если это очень глубинная кажется, трансформация, если вы трансформируете свою человеческую природу, пытаясь сделать из нее природу магическую, а значит не совсем человеческую, у вас должно появиться.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 Итак, природа стихий, первозданная и дочеловеческая. Когда-то в виде стихийных сил, в виде стихийных разумов легенды и мифы рассказывают нам о богах, которые были зарождены от первого соития урана и геи, они были соединены от, порождены от неба и земли. Это Титаны это первенцы дети из Земли, первоэлементы, первосилы, которые впоследствии породили всех богов и духов, присутствующих в этом мире, а также впоследствии всех людей, которые являются продолжателями этого, этой линии. Безусловно, не стоит забывать один из основных магических законов, который говорит, что чем дальше от первоисточника, тем несовершение природа, И наоборот, чем ближе к первоисточнику, тем совершение природа. чем дальше мы от первоисточника, то есть от какой-либо стихийной своей силы, от своего стихийного источника, тем, безусловно, несовершение нашей природа И в человеке стихии очень сильно трансформируются. Трансформированы под человеческую физику, под человеческое тело, под человеческий разум, под обязательную опцию отсутствия магических сил и магических практик, и магических навыков у человека, живущего в этом мире, потому что такова программа. И тем не менее потенции все равно есть, а если они есть, значит их всегда можно пробудить. Достаточно лишь снять ограничения, ограничения сознания, которые не позволяют стихийным силам проявиться в разуме полностью. И вот этим снятием ограничений на первом этапе мы с вами и займемся. Этому будет посвящен весь наш первый курс. В рамках нашего трехдневного занятия мы с вами произведем чистку стихий, первичную чистку, которую вы безусловно продолжите, и продолжите долго. До того состояния, когда сила, стихийная сила, стихия сама действительно станет силой, и вы это почувствуете, когда боль перерастет в наслаждение. Поэтому не бойтесь боли, идите навстречу боли. Вы пройдете этот критический порог и испытаете наслаждение ни с чем не сопоставимое. Поверьте, надо только эту боль пройти. На втором этапе, на втором курсе, в котором мы с вами будем учиться, мы будем с вами изучать стихийные пространства. Но прежде, чем мы с вами изучим стихийное пространство, каждую стихию нам необходимо будет познать в отдельности. и Познавать мы ее, конечно же, будем как в самом себе, так и в окружающем мире. Любая стихия, она сильнее любого эгрегориального влияния, потому что первичнее. И, соответственно, подключение той или иной стихии или стихийных сочетаний будет делать с нашим разумом что-то необыкновенное. Расширять или сужать его для того, чтобы мы получили Определенный опыт, которого до сих пор, возможно, у нас нет. Что это за будет опыт и за опыт, и какие эффекты мы будем получать при конкретном включении той или иной стихии или стихийного сочетания, мы будем говорить на каждом соответствующем занятии. Но с каждым шагом ваша трансформация будет идти по экспоненте. Все сильнее, сильнее и сильнее. И вот когда эта трансформация свершится, мы с вами пройдем все Семь базовых занятий после этого курса еще будет дополнительно семь занятий, на которых мы будем изучать стихии и их сочетания. Будет последнее заключительное занятие для этого курса, это основа целительства, в которых вы будете ну, так, изучать навыки истинного целительства, о том, о чем я расскажу вам тоже несколько позже. Второй этап полевой, полевые испытания, вы будете изучать стихийные пространства. Если стихии есть в человеке, значит они есть в каждом человеке. Человеки соединяются друг с другом в единое поле, и соединение это идет не по принципу симпатии, и антипатии чисто человеческой. Оно идет именно по стихийным проявлениям. Подобное стремится к подобному. И каждая доминантная стихия в человеке будет искать себе такую же доминанту. Поэтому люди соединяются друг с другом именно по стихийным предпочтениям по стихийным доминантам, и вам предстоит в этом убедиться. А также придется научиться извлекать выгоду, пользу и умение управлять пространствами людей, которые соединились по стихии. В каждом пространстве вы можете найти что-то для себя, а также найти свое пространство, в котором вам максимально хорошо и комфортно и удобно работать, потому что у каждого свое поле, знаете, как собственный дом. Ты приходишь туда, ты можешь ослабиться. Есть такое ощущение от собственного дома? Вот здесь тоже будет очень важно найти свое стихийное поле с тем уникальным, универсальным стихийным сочетанием, которое подходит вам и только вам. И больше никогда в жизни его не нарушать, не допускать в вашем пространстве изменения баланса стихии, потому что это вам принесет не только психическую боль, не только психические болезни, но и болезни физические, если вы будете в этом неправильном для себя пространстве пребывать достаточно долго. Также на этом же втором курсе вы будете учиться гармонизировать пространство теми стихиями, которые являются доминантами для вас или для людей, ради которых вы хотите это пространство создать. Здесь уже пойдет полевая работа не только для себя, но и для других людей. И третий шаг, последний шаг, самый важный, когда вы будете трансформировать свои первоосновы через силу стихий. Но это отдельная тема, о которой мы с вами поговорим немножечко позже. Так что наша с вами работа не на один день и даже не на один год. Всего она растянута на три года, трехлетнее обучение. Но даже это я хочу вам сказать очень быстро, потому что методика и практика, которая, которая легла в основу курса, которая легла в основу методики этого факультета, она очень древняя, это кельтская традиция. И когда это древние друиды, практикуя эту традицию, своих учеников проводили через нее за 20 лет. У нас с вами много, к сожалению, 20 лишних лет, поэтому мы вынуждены ускоряться. Но в нашем мире вообще все происходит значительно быстрее, да, чем, чем тогда, когда друидические практики вошли в эту жизнь. Поэтому мы с вами тоже будем. Учитывать сегодняшний день у нас нет возможности учиться долго. Поэтому основную работу, самую всю основную работу вы будете, конечно же, проводить самостоятельно, здесь вы будете получать базовые знания и базовые инструкции, домашние задания, которые необходимо будет выполняться. Вот вкратце наш с вами план, вкратце наша с вами, вами работа. Итак, давайте поговорим о стихиях, поговорим об их доминантах и поговорим об их. особенностях. Изначально при изначальной структуре предполагается, что все стихии равны друг другу. Более того, их соединение в чистом виде в природе изначально было невозможно. Каждая стихия существовала сама по себе. Огонь и земля, воздух и вода не соединяются друг с другом в чистом виде, а Соединение их начинается лишь только тогда, когда в этом есть необходимость, то есть тогда, когда есть необходимость процесса творения. Легенды рассказывают нам это так, что когда Уран вошел в Гею, он породил, они породили детей, и эти дети до определенного момента находились в утробе Геи, они находились внутри нее самой. Она не выпускала их наружу, и время ее стало тяжело. И вот в конечном итоге они вышли, вышли различные стихийные силы, как вторичные продукты творения. Египетские мифы нам рассказывают о том, что воздух и вода появились после того, как огонь и земля соединились в едином соите. Таким образом, легенды рассказывают нам о том, что огонь и земля это были первичные стихии, первичные силы, а Воздух и вода стихиями стали вторичными, как естественный продукт творения. Но при этом они были абсолютно самостоятельны и до сих пор они самостоятельны, но их соединение неизбежно, и это соединение должно идти не абы как, ни в стихийной форме, а в стихийном смысле, в а идти под каким-то определенным управлением. Стихии с друг другом формируются таким образом, что порождают, некий конфликт, конфликт этого соединения и конфликт- это природный. Если мы с вами посмотрим на эти стихии, то увидим, что вода, например, она разрушающе действует на огонь. И если вода будет устремляться к огню, то огонь может быть водой погашен. Так?. так. Поэтому огонь, чтобы не быть не будучи быть погашенным водой, он будет устремляться к воздуху, взять определенную компоненту воздуха. Мы с вами знаем, что воздух огонь разогревает. Итак, началось движение, движение противосолой по первому кругу первооснов, по первому кругу сил. И это движение продолжается, потому что воздух огонь не любит. Огонь способен воздух сжечь полностью, уничтожить его. Поэтому огонь будет убегать, от... воздух будет убегать от огня, стремясь к земле. Земля дает ему пространство, земля дает ему возможность свободы гулять так, как хочется, но при этом сам воздух, попадая на землю, он ее сушит. Он делает рельеф, он, делает, он выдувает горы, он делает их сухими и земля перестает быть благородной. Земля иссушается, она обесточивается, и земля будет бежать от воздуха в сторону воды, потому что вода способна сделать землю плодородной. Но вода не хочет много земли, вода хочет оставаться самостоятельной, потому что земля способна воду вобрать в себя полностью, таким образом нивелировать ее, и вода будет убегать от земли, стремиться Огню. Таким образом стихии пытаются взаимопоглотить друг друга. На этом взаимопоглощении, на этом природном конфликте образуется воронка. Первая стихийная воронка сил, которая впоследствии на этой воронке, на этом конфликте порождается всё творение. Вот так записано в природе, так записано в стихийных силах. Любое творение, любое развитие, любая экспансия возможна только на конфликте, но никогда на благости никогда на благость. И чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы это увидите, тем проще вам будет смириться с тем внутренним конфликтом, который стихия образует вас самих. Ибо любое развитие, в том числе и ваше личное развитие, возможно только на этом природном конфликте. Но этот природный конфликт для нас с вами должен быть управляемым и регулированным. Мы не должны отрицать конфликт. Но мы должны знать все механизмы, которые позволят его направлять на созидательное русло, на русло собственного развития. Вот именно эти механизмы и заложены в системе 12 первооснов, но пока только лишь сами стихии. Итак, каким же образом стихии проявлены в человеке, его чакральная структура помогает это увидеть. Первая чакра Муладхары, находящаяся в основе человеческого тела, связана с со стихией Земля, через Муладхара-Чакру. По частоте она максимально близка к вибрациям Земли. И никакая другая чакра не может нам помочь так постичь землю, как корневая чакра Муладхара. Вторая чакра Сватхистана связана со стихией огня. И мы с вами знаем этот принцип, что эфирное тело влияет и управляет телом физическим, точно так же, как и огонь управляет и влияет на тело Земли. Мужское стремится внедриться в женское. Женское поглощает мужское. Так записано в стихийной природе. И это нормально. Это природа, которая проявляется не только в стихийных силах, не только человеческих телах, а вообще во всем в этом мире. И это закон, который нарушать нельзя, который нарушать, нарушить невозможно. Понимаете, мы находимся здесь в этом мире. Это константа, этот закон. Мы должны исходить из этого закона. Второй закон термодинамики нам в этом отношении в помощь. Третье. Чакра манипура, солнечное сплетение, связанное с астральным телом, связано с водой. С водой, как с первозданным хаосом, связана манипура чакры, а ментальное тело анахата чакра связано со стихией воздуха. Стихии закончились, чакры еще остались, что же делать? Видимо, не просто так есть стихийное сочетание. Стихийное сочетание проявляется следующим образом. Ришутха-чакра, горловая чакра, это соединение равноценное и равномерное соединение стихий воздух-вода именно в такой последовательности, а не как иначе. Аджна-чакра, будхиальное тело, стихии огонь-земля именно в такой, в такой последовательности и никак иначе. Логика подсказывает, что последняя седьмая чакра сахасрара ⁇ это соединение всех четырех стихий, и соединяются они на равновеликом кресте, таким образом возбуждая вот эту воронку природного конфликта, и эта воронка природного конфликта нивелирует стихии по отношению друг к другу. Таким образом раскрывается сахасрара чакра на стихийном равновеликом кресте, она раскрывается таким образом, что информация от плана и отманного пространства, которое тоже естественно есть, просто мы с вами пока его в силу особенностей разума своего не касались, но тем не менее для человека раскрывается доступ большего объема получения информации отмана и отманного пространства, а отманное пространство это то самое место, где проживают разумы богов. Таким образом тот, кто берет стихийные силы, Берет их во всем объеме, обучается и научается ими пользоваться, у него появляется большая возможность доступа к первоисточнику информации, потому что атон это продукт жизнедеятельности богов, это то, чего они уже напрягнули, то, чего они уже натворили и спустили нам. Давайте люди, давайте эгрегоры, давайте все разумы, эту информацию медленно и. Равномерно распределяете по всему пространству бытия. Здесь же на этом уровне мы способны воспринять не столько информацию от Мага, сколько истинные замысел, А зачем эта информация нужна? А зачем нужны построенные те или иные события в будущем? Зачем нужны простроенные те или иные события в далеком будущем? Почему именно в такой последовательности и зачем это надо? Ведь смысл творения есть? Есть, а нам очень хочется его познать, правда ведь, мы да, же любопытные, это хорошо, любопытство это будет наш движок, да? даже нельзя, даже если нельзя, мы обязательно влезем Обязательно и сделаем это аккуратно, итак вот такое вот распределение по энергоструктуре человека дает нам огромнейшую пищу для размышлений, потому что с энергоструктурой мы с вами знакомы уже не понаслышке. И знаем некоторые особенности этой энергоструктуры, которую не знают все остальные, а именно то, что тонкие тела иерархичны. Помним об этом? И что более высокое тело управляет нижним, менее высоким, а менее высокое тело является источником питания для более высокого. Это очень важное правило, если оно относится к тонким телам человека, значит к стихии оно относится тоже. Таким образом мы видим, что огонь является управляющим по отношению к земле, а земля будет всегда являться питающей структурой по отношению к огню. А и правда, где же огню взять пищу-то? Только то, что на земле выросло, иначе здесь ничего, вот здесь вот внутри третьего круга, это место, где мы с вами живем, вот это вот самое пространство, очень далеко от богов пока очень далеко, но вся жизнь, вся биология, она находится только внутри пространства, жизни, смерть, любовь и ненависть. То, что выходит за эти пределы, это уже не только биологическая жизнь, а мы с вами живем в биологических телах. и Именно свое тело, как тот, как резонатор, будем использовать и обучать его правильно сонастраиваться с теми или иными стихиями, а значит, стихийные доминанты, стихийные Правила взаимоподавления и взаимопоглощения здесь, в мире третьего круга силы, в мире живого, в мире жизни, больше, играют огромнейшую роль и скидывается со счетов ни в коем случае нельзя. Более того, если мы ухватим своим разумом, осознаем, как стихии воздействуют друг на друга в рамках пространства жизни, нам с вами гораздо проще будет решать вопросы, связанные с нашей биологией, например, с тем же самым здоровьем например, с той же самой работоспособностью, с теми же самыми возможностями развития психики, то есть все, что до ментала, становится подвластным нам. Потому что если мы освоим все, что до ментала, значит все, что выше ментала, будет автоматически подстраиваться под наше освоение. Вот это наша с вами будет очень серьезная задача, поэтому здесь еще раз вам говорю, практика, практика, еще раз практика. Чем больше вы будете практиковать, тем больше будет у вас результат. То есть вот, вот, вот эту методику ее скондачка не возьмешь. Но она, тем не менее, очень проста в восприятии их понимания. Единственная трудность, это ей надо уделить время. А все почему? Потому что если бы нас. Скажем так, ну, было бы у нас в культуре и в традиции изучать стихийные силы, начиная с детского сада, нам бы сегодня, конечно же, было проще. А так получается, что мы с вами начинаем изучать китайский язык, даже не представляя, где он тут Китай. Вот приблизительно и с нашим стихийным изучением происходит все то же самое. Но вернемся к иерархии, она очень интересна. Мы с вами знаем о том, что уровень подсознания человека включает в себя физическое эфирное и астральное тело. А ментальное тело это уже уровень социального разума, и чем он отличен от подсознания, так это дополнительные информационные компоненты. Информация там чуть-чуть больше, чем энергии. Значит, соответственно, перекладывая на стихийное проявление, воздух в нашем пространстве жизни, не вообще во всем мире, не вообще во всем стихийном круге, а именно во внутреннем пространстве жизни, воздух, является чуть-чуть главным по отношению ко всем остальным стихиям. Так разум всегда является чуть-чуть главным по отношению к уровням подсознания. И вот эта особенность доминанты воздуха в жизни человека мы обязательно будем использовать для умения управлять стихиями. Это важное правило. Это очень важное правило. Если на уровне первозданной причины силы стихии равны друг другу, и они не имеют права быть неравными, то на уровне человеческого мира воздух чуть-чуть главнее. И это делает нас отличными от тех сил, которые нас породили, потому что у них все равно, а у нас нет. А почему не вода? Потому что не вода? Потому, потому что ментальное тело, связанное с анахатой чакрой, это воздух, а ментальное тело руководит водой, воздух гонит воду. Если воздуха много, он способен изменить течение воды. Вот это сочетание стихийное воздух-вода, которое проявляется у нас по паузальному телу или по вишудхе чакры, включает в нашей энергоструктуре и в нашем разуме такое состояние, такое качество, такую, такой дополнительный вид энергии, который мы называем время. Скорость течения времени, субъективная и объективная, она зависит от очень многих факторов. А значит, и человеческая не только работоспособность, но и эффективность как в духовном, так и в физическом социальном мире зависит от того, как он использует время. Более того, принадлежность к касте, а кастовой системе Знаете, знакомы? Рассказывали вам ваши будет? Расскажу, расскажу. Более подробно расскажу, потому что касты для нас имеют значение. Принадлежность к той или иной касте зависит прежде всего от возможностей и темпом управления временем. Для тех, у кого течет время медленно, он соответственно мало что успевает в течение жизни, и у него возлагаются малые обязанности. Но у тот, у кого время течет быстро, соответственно, принадлежит к более высоким кастам и на него возлагаются более высокие обязанности, а где обязанности, там и права. Если перед человеком стоит задача перейти из касты в касту, то Одним из самых действенных, самых эффективных методов это научиться управлять стихией внутри собственного сознания, дабы развивать себе качество принадлеж, обязательного принадлежности той или иной касты. И это мы с вами будем изучать на втором курсе нашего стихийного факультета. Там будет речь идти о кастах очень плотно и очень серьезно, но конечно же мы не обойдем их своим вниманием и Поговорим и уже и в рамках этого года обучения. Итак, вишутха чакра вторичное сочетание воздух-вода, но несмотря на то, что именно каузальное тело управляет ментально, то есть в сознании человека опыт управляет его картиной мира и мышлением, а соответственно стихийное сочетание воздуха-вода управляет воздухом в ментальном теле. И каузальное тело не свободно, потому что будхиальное тело обладает Сочетательными характеристиками стихии Огонь Земля. Значит, огонь-земля вертикаль в нашей системе управляет горизонтальной и имеет возможность видоизменять течение времени, как идеи могут изменить течение времени в вашем разуме. Эгрегориальное включение может изменить течение времени в вашем разуме, как возможности. Взять информацию и управлять информацией эгрегориального мира может изменить течение всей вашей судьбы, ибо в каузальном теле записано не только течение времени, но и сама судьбоносная программа движения по жизни. Сахасрара чакра как объединение вертикали и горизонтали, но только в равномерности, дает возможности выхода за пределы круга жизни. Она дает возможность даже за выход за пределы эгрегориального слоя. Но что-то должно произойти с сознанием, чтобы эти стихии, будучи неравновесными, будучи не одинаковыми, конфликтуя за иерархию, вдруг в переходе от будхиала к отману договорились, что они будут равны. Вот квантовый скачок переход вашей основной трансформации случится как раз именно в этот момент. Вы должны быть к этому готовы. После будхиалы, если вы сумеете договориться, а вы сумеете договориться, со своими стихиями и стихии договорятся друг с другом и образуют все-таки равно великий крест. выход в атман и выход на атманное пространство будет несоизмеримо, качественно выше, чем был до сих. пор. Уже послезавтра я вам покажу, как это может произойти. Уже послезавтра я вас введу в это состояние. Проделаем обязательную работу, а потом я покажу вам, как это может быть, чтобы вы знали, к чему вы подойдете, к чему вы будете стремиться. Поэтому наши с вами шаги пойдут именно в семь этапов. Сначала мы изучим стихии в чистом виде. И для того, чтобы закрепить это знание, закрепить фиксацию стихии в самом себе, мы будем делать себе стихийные амулеты. Будем записывать частоты тех или иных стихий на камни, камни я вам выдам перед следующим занятием. И каждый камень вы будете соединять с определенными частотами, соединять с частотами тех или иных стихий для того, чтобы он всегда был для вас индивидуальным резонатором. И поверьте, погруженность в стихии, она особенно на первом этапе будет у каждого человека очень и очень индивидуальной. Потому что мы разные, и стихии у нас проявляются совершенно по-разному, мы даже сегодня в этом сам, сами попробуем убедиться. Сегодня будет у нас практика, практика знакомства, погруженности в стихии, и мы будем не только с ними знакомиться, но все-таки и выяснять, а что есть стихия для нас лично, для каждого человека та или иная стихия, потому что человек это не только комплекс ощущений, правда? у человека есть помимо ощущений еще эмоций, а еще и у него есть мысли. И что очень важно, у него есть опыт, то есть воспоминания вот этими своими функциями. Умение вытаскивать из своего разума все эти составляющие и разлагать их на части мы сегодня воспользуемся для нашего исследования. Оно будет крайне интересным и крайне познавательным, а также очень полезным для, в дальнейшем для вас, когда вы будете сравнивать результаты стихийного включения с сегодняшней первичной практикой. Это будет очень и очень важно. Все, что будет происходить с вами, еще раз вам хочу напомнить. Воспринимайте как норму. Даже если это в вашем опыте от них норма. Но в магических практиках любая трансформация всегда сопряжена с некими неожиданными эффектами. Поэтому любые неожиданности, которые будут с вами, это нормально для магии, но, возможно, не совсем нормально для вас. Свяжите эти понятия и вы приблизитесь к магии еще на полширочка. Это тоже будет хорошо.